Фильм Найташ Ямолана. Поворот. Всем привет. Неожиданный поворот сегодня произошел 21.02.2023 в процессе по уголовному делу доведения до самоубийства старшей медсестрой по версии обвинения Матвичук Ольгой, другой медсестры Айжан. По версии следствия она довела ее до самоубийства. Данный процесс освещают местные журналисты. Один из них некий гражданин К, который действует под псевдонимом «Неупокоив Евгений». О нем можете посмотреть 8 видео на канале «Сургутнадзор». Плейлист называется «Не Евгений». Вы в курсе, что он статьи публикует? Что якобы Антон Булгаков является сектантом? Напомню, в прошлом году был подан иск на информационное аналитическое агентство «Ура.ру», где работает Неупокоев Евгений, псевдоним, под псевдонимом этим некий гражданинка личности, его сейчас устанавливает полиция. Предмет иска признать недостоверную информацию, размещенную неким автором Не упокоив Евгений на сайте ура.ру. А потом эти слова а, все поудаляли. Посмотрите на канале надзор. <связь> И сегодня произошел новый поворот. Еще один журналист, шеф-редактор телеканала Мегаполис. В ее действиях со слов адвоката потерпевшего были обнаружены признаки Клеветы. О, какой Ой, поворот! О чем было подано заявление о совершенном преступлении в полицию? Смотрим. Сегодня мы расскажем, как правильно держаться в кадре. И в этом нам поможет региональный журналист Анна Кучма. Погнали! Анна Кучма является опытным региональным телевизионным журналистом. Ее журналистская деятельность полифункциональна. Полифункциональность ⁇ это специфика профессиональной деятельности регионального телевизионного журналиста. и Свидетели, которые явились субирное заседание. Пожалуйста, во сколько ходатайство? Да, в честь, у меня даже не ходатайство а заявления. У нас процесс освещается в средствах массовой информации и установлен факт распространения клеветы в отношении потерпевшего. Вот это поворот! Я прошу председательствующего еще в порядке статьи 243. Разъяснить еще раз представителям средства, средств массовой информации о недопустимости нарушения закона о СМИ и положении гражданского кодекса, и тем более положении уголовного кодекса. В настоящее время я извещаю, в том числе представителей средств массовой информации, что подано заявление о совершении преступления, о кредита... Э ну, соответственно, из средств массовой информации э, в отдел полиции в отношении э, журналиста или корреспондента там будет установлена Анны Кучма и о мегаполизе. Благодарю. Итак, пожалуйста, мнение возражения Достаточно интересно. Считай, вы можете сейчас объяснить средства массовой информации о, о приложении. Пожалуйста, прошло мнения. Совсем понял, о чем происходит. Итак, еще раз, что разъяснить? Расскажите, пожалуйста, какие положения, вы хотите, чтобы были разъяснены в этом случае. Я прошу разъяснить положение статьи 128, прим 1. Части второй о клевете, то есть распространение сведений, не соответствующих действительности. И также положение закона о СМИ, который обязывает журналистов освещать, говор... освещать средства массовой информации, правдивую информацию. Угу. Благодарю. Итак, зло разрешения, что называется, вернее, суток для Сергеевской темы. Обязательно. Понятно, что не о совершении В какой Узнаете, если да. вы да, не его позицию, Да, конечно, И дополнительно, что согласно части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации, недопустимое использование средств массовой информации для совершения уголовных казуемых деяний. Анна Кучма – пример регионального телевизионного журналиста, который самостоятельно создал и проработал телевизионный образ для каждой программы, которую она ведет, и для каждого вида деятельности, которым занимается. О, какой поворот! Давайте танцевать! Вот это поворот!